Друзья, всем привет! У меня тут по пути наклюнулась тема обзора W101 китайской EWAT Даже не планировал, как-то мне его прислал подписчик на тесты Спасибо огромное Пистолет не тронутый, новый протестим Есть у меня там крышка багажника два бампера и пару накладок Туда надо нанести кислотник, грунт по пластику грунт мокрый по мокрому Водную базовую краску И лак И давайте-ка мы наверное это все сделаем Одним этим пистолетом Дюза 1.3 на нем я глянул В принципе вполне себе должно получиться Потому что попробовать хочется Он доступный Многие о нем спрашивают Но он мне все не попадался в руки все, не попадался, не попадался Те, которые я заказывал с Китая Не приходили, мне где-то разворачивались А тут, пожалуйста Ну, так по-моему, не китайский Это вроде как оригинал Потому что уж очень он Уж очень он сделан Да, это не Китай Это не Китай Ну, ничего, Китайцы говорят, тоже делают хорошо Попробуем в комплекте у нас что, винтовой что ли? Да нет, просто, просто заглушка. пробка. Сейчас мы его прикрутим. Э, отмоем. Потому что мыть пистолеты новые все таки надо. Щеточка. Не знаю не знаю, зачем вот это. А, это наверное подшла около нету быстросъемов. И вот гайка чтобы это прикрутить. Нам это не нужно. Так, Все что нам нужно мы достали. Это убираем. Кислотник у меня уже разведен. Будем начинать. Сейчас соберу и помогу. Значит, что мы сегодня будем им красить? Крышка с двух сторон, новый бампер, сделанные накладки, сделанный бампер. Сюда кислота, сюда грунт по пластику, сюда мокрый по мокрому, мокрый по мокрому. Тут вроде все у нас готово и так нормально. С кислотой и грунтом по пластику я уверен, что он справится. Ой, а вот мокрый по мокрому и водная база. Это посмотрим. Так по настройкам давление двойка подача на всю факел ну, вроде как почти на всю наверное. крупновато, как по мне, капелька у него разбивается. Что это такое? Идем сейчас его помоем, грунт по пластику да. зальем. Грунт по пластику. сюда остаток, чтобы не выливать хуже не будет А тут тоже надо будет чуть пройтись пройтись грунтом мокрый по мокрому все, выработали 10 минут и наносим грунт мокрый по мокрому. Все будем делать пока что с одного пистолета, пробовать по крайней мере. Меня просто очень интересует сама структура идеи мыслящих, что все можно сделать одним пистолетом хорошо и качественно. По Постараемся, сделать можно будет. Вопрос, насколько меня это удовлетворит как работника. Залил грунт мокрый по мокрому Из того, что реально бросается Сразу разница, он криво в руке лежит Бачок вот так вот полный И он сразу перекашивает Очень непривычно Давление 2,1, все на максимум Так, ну, в общем, в принципе неплохо. Особенно хорошо мне понравилось на подпыление Закрутил факел в небольшую точечку и пошел. А грунт положил тоже неплохо. Но не хватает ширины факела, само собой не хватает чуть-чуть скорости. Но от него ожидать особо ничего не стоит сильного. Дешевый, старый, старый. Это вообще этим пистолетом еще мамонты красили. Сейчас здесь залита вода серебристые, эти накладки серебристые я не рискнул сейчас красить старта цвет, я вообще посмотрю как он себя ведет на воде потому что скорее всего буду красить как положено цвет сложный, плохо кроющий синий, с крупным зерном не думаю что рискну но попробуем Так, ну открашивал те детали я нормальным стволом, привычным себе. Эти отлачим этой ватой, те все-таки буду лачить тоже привычным стволом. Что-то мне маловато на нем факел, хотя выкручено все до упора, дальше не идет. Ну вы знаете, на лочке в принципе он себя неплохо ведет. Очень даже ничего. Знаете, еще слоек хвальнем. Итак, по итогам того, что мы имеем. имеем и следующее. В принципе, 101 вата она работает. Приловчившись к ней, можно, конечно, и лачок нанести, поскольку грунт наносит нормально. лачок нанесла нормально. Можно прилочиться. Из минусов. Неудобно, когда полный бачок непривычно на руку, сбоку нагрузка. Раз не широкий факел, он узенький реально, вот такой полноценно мокрый два и маленький объем бачка три по расходу материала ничего не могу сказать, потому что объем небольшой раскладывает в принципе терпимо нормально даже воду попробовал поэтому если кто-то себе думает, в качестве первого пистолета я думаю, можно. С дюзой 1.3 вполне нормально будет. В качестве какого-то резервного, в качестве миника для подпыления, ну тогда дюзу надо брать маленькую. Если и рассматривать его как основной рабочий на постоянной основе, не вижу смысла. Думаю, что не то, поль то. Ну, а в целом, Ствол, в принципе, рабочий, хотя и очень старый. Такие вот у нас дела. Если кто себе надумает покупать эм, с Алика, в принципе, берите с Алика. Я общался с людьми, которые оттуда его приобретали. Я не знаю, откуда именно этот ствол, потому что это не мой ствол, я его не покупал. Но 101 вата, она подделывается в Китае. Люди работают, говорят, что в принципе все неплохо. Ссылку оставлю, как образец там, где можно купить, найду нормальную цену. Дело в том, что эти стволы они недорогие. Это их, наверное, единственное преимущество. Во всем остальном он уже древний, как какашка мама. Ладно, если есть вопросы в комментариях, я желаю всем удачи. Пока.